Вот она, красивая страна. Это красивый лес. Это рай лесных зверей. Это родина лесных зверей и веселья. Вокруг зелень, красота. А вот это дом нашего друга медведя. Упитанного медведя. Здесь у него ограда, травка зеленая, а дом у него самое настоящее дерево. Давайте зайдем к нему в гости. Тут у него красный ковер, дорожка, везде все коричнево, везде дерево, а за стенкой у него тут кровать на веревочках. И вот и он сидит на коврике с книгой. А над ним на потолке люстра, а на полках мед и книги. И что же он сейчас расскажет? Я расскажу вам эту историю. О том, как мы праздновали Масленицу. Вот и солнышко взошло, и мельница крутится. И заяц плывет на лодочке по реке. И ежик трусит яблоню, яблоки попадали, и леса доит буренку. А заяц медведям же готовится рубить дрова. И вот они накололи дрова. Вась, иди проведай лесу и зайца. Хорошо, Миска И заяц Вася пошел проведывать ежика и лесу. Он прошел через мостик над рекой, и пошел по тропинке рядом с травкой. И он подошел к лисе и ежику, и лиса с зайцем Васей и ежиком идут к медведю. И вот заяц Вася, ежик и хитрая лиса пошли по тому же пути, как и шел к ним заяц Вася, и они все идут к медведю, чтобы начинать праздновать масленицу. Хитрая лиса поставила поднос с молоком и маслом, а ежик поставил свой поднос с яблоком. Ежик помыл руки, и лиса нагибается перед печкой, чтобы положить в нее дрова. И она положила полено в печку. И огонь в печке горит. И полено горят, и печка греется. И лиса начинает делать блины. И лиса льет молоко на сковородку, а ежик кидает яблоко в соковыжималку, и молоко льется на сковородку, и блины скоро будут готовы. И кинул ежик яблоко в соковыжималку, и оно летит через внутреннее пространство соковыжималки, чтобы из нее вышел сок. И вот-вот оно попадет в Специальное отверстие, чтобы сделаться сок. Ну и собственно, из яблока вышло сок, а блины уже были готовы. Но медведь позвал ежика помочь доделать чучело масленицы, и они доделали чучело масленицы. И лиса несет тарелку с блинами, и ёжик выпил свой яблочный сок. И масленица начинается! Вот и поставила лиса тарелку с блинами на стол. Блины очень хорошо пахнут и очень вкусные. Вот это праздничный стол, где видны блины со сметаной, молоко, хлеб, конфеты, мед и клубничное варенье. Чего только нет вкусностей на масленицу. Вот волк играет на гармошке, и веселый праздник начинается. И медведь с зайцем Васе и ежиком начинает трапезничать. И медведь попробовал свой первый вкусный блин. И медведь по традиции поджигает чучело масленицы. Ура! Ура! Вот и закончилась история, которую рассказал нам наш друг Медведь. Вот так звери отпраздновали Масленицу. Но наш друг Медведь расскажет вам, детям. Еще одну историю, которая произойдет через год. И эта история будет о том, как звери праздновали Новый год. И мы еще увидимся, но не огорчайтесь, вы всегда можете к нам прийти и пожаловать к нам в лес, в рай лесных зверей. Пока!